27 июля 2017 года я выпускал видео о проекте, цель которого было экспериментальное портирование CSGO на новый движок Unreal Engine 4. В процессе разработки, автор вдохновлялся заранее пререндеренными и крайне вирусными мувиками с целью воссоздания такого же уровня графики в реальном геймплее. Частично у него это получилось, однако практически сразу после анонса, безумного ажиотажа и внимания огромного количества людей, разработчик внезапно пропал, пока на первом геймплейном трейлере продолжались семимильными шагами набирать раз и на данный момент можно зафиксировать цифру в более чем 800 тысяч, а создатели ни слуху, ни духу. И тут, 6 января, практически через 5 лет после анонса первого проекта, на канале Снэкс появляется новый трейлер под тем же самым названием. Перед началом не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению ролика, поехали. По словам разработчика, первый проект был скорее пробой пера, нежели полноценным ремейком, в нем отсутствовали и в целом не планировались такие механики как отдача, разброс пуль, дефьюз планта и далее по списку. Также разработчика совсем не устраивала, как выглядит ассеты CSGO на движке Unreal Engine 4, и по своему опыту могу сказать, что с материалами Global Offensive есть действительно куча серьезных и крайне непонятных нюансов. Ну и к слову об этом, я уже неоднократно упоминал, что занимаюсь портированием CSGO на более современных современный движок Source 2. По факту это мой первый опыт такого рода полноценной разработки, когда я вовлечен в абсолютно все необходимые процессы и в результате этого я столкнулся с довольно серьезной для себя проблемой, исходники всех внутриигровых ассетов нужно где-то хранить, а каждое изменение стоит сохранить в отдельную бэкап версию, так как цена ошибки слишком велика и терять весь прогресс не очень-то и хочется, поэтому парочку SSD я уже прикупил и еще парочку добавил в список желаемого на e каталоге. Благодаря удобной сортировке можно быстренько найти подходящие для себя варианты, а с финальным выбором вам помогут определиться независимые отзывы пользователей. Ссылочку для ознакомления с ссдшниками я оставил в описании. Так вот на тему нюансов, ассеты CSGO пережили несколько итераций, те что были в момент релиза игры в 2012 году структурно немного отличаются от тех что появлялись вместе с ремейками карт по типу нюка или второго даста, и даже портировать с первого сорса на второй это довольно таки геморройное занятие, так как на ассетах нет ни дат, ни какой-либо сортировки помимо пометки HR. В связи с этим, Snacks решил выбрать версию CS постабильнее, в которой ассеты вообще никак не менялись уже на протяжении 18 лет, если бы точнее, то это Counter-Strike Source. Автор, как разработчик-одиночка, захотел поставить перед собой цель и написать код для уже существующей AAA игры с абсолютного нуля. Помимо этого, ему хотелось разобраться во всех сложностях и нюансах создания мультиплеерного шутера. Выбор между батлой, кодом и Counter-Strike, естественно, пал на третий вариант, так как Увал в довольно лояльной политике по отношению к переиспользованию их игровых ассетов в других проектах. Помимо челленджа для самого себя, автор заодно хотел продемонстрировать другим начинающим программистам, что имея полностью готовые и собранные вместе игровые ассеты, намного легче учиться и концентрироваться исключительно на создании игровой логики и игровых механик. Снекс сравнивает этот процесс со созданием своего любимого фильма, когда у монтажера есть исходные файлы всех сцен, ему надо просто перемонтировать весь фильм воедино, не тратя время на пересъемки всего фильма с нуля. К моему удивлению, многие в комментариях стали хейтить создателя за такой подход. Мол, что уникального в себе несет твой проект, если ты просто все взял из другой игры. Однако лично я считаю, что такая критика не совсем уместна, так как цель не создать что-то свое уникальное, а скорее повторить настолько же хорошо, как сделано в оригинале. Прежде чем начинать делать что-то свое уникальное, человеку в процессе обучения стоит постоянно воссоздавать что-то, что уже существует, само собой, на бесплатной и некоммерческой основе. Ведь Именно так креатор учится понимать все проблемы и решать возникающие сложности, набивая руку до автоматизма. К примеру, моя жена сейчас проходит курсы обучения блендеру для новичков и в качестве заключительной работы по блоку с моделированием, ригом и анимацией, нужно было воссоздать любую заставку анимационной студии на выбор. Он пал на Illumination с миньонами и вот реально, наблюдая за этим процессом, я практически сразу пришел к выводу, что намного проще сделать что-то, когда у тебя есть готовый референс и тебе не надо ничего выдумывать с нуля. Время разработчик решил ограничиться одной картой, и само собой выбор пал на культовый Dust 2. Благодаря наворотам движка Unreal Engine он постарался довести визуальный облик локации до фотореалистичного уровня, благодаря апскийлу всех текстур и добавлению различного визуального мусора с физическими пропами. Помимо этого, Snex перезапек весь свет, используя лайтмапы более высокого разрешения, и добавил всякие графические навороты по типу глобальной иллюминации и ambient occlusion. Вся игровая логика была составлена при помощи визуального программирования в блупринтах Unreal Engine. По словам автора, это сильно ускоряет процесс программирования и итерирования, в отличие от классического написания кода. Помимо самого геймплея, разработчик воссоздал и весь интерфейс, включая главное меню, браузер серверов, меню закупки и многого другого. В основу всего проекта лежит возможность создавать и подключаться к выделенным серверам. То есть, при старте новой игры, сервак хостится не на вашем компьютере, а на выделенных машинах amazon что позволяет юзерам миновать использование всяких сторонних платформ вроде стима и дополнительной нагрузки на свой ПК. Также автор добавил промежуточное лобби, где игроки могут пообщаться друг с другом, прежде чем начнется игра. Сам Snacks говорит, что не может пока что публично поделиться этим проектом, так как в игре используются ассеты за авторством Valve, и единственный способ попробовать это самостоятельно, это записаться в бета-тестеры и ждать пока захостят сервак. Однако если мне не изменяет память, то когда игра распространяется абсолютно бесплатно, то Valve обычно не запрещают создание подобных проектов. Однако разработчик решил по всей видимости перестраховаться. И в итоге это получилось скорее такая дипломная работа, нежели реальный продукт. Тем не менее, это не финальная точка, и Snack собирается продолжать добавлять новый контент и фиксить баги. Важно подметить, что практически сразу после того, как я появился на официальном Discord проекта, мне в LS скинули множество скринов с различными переписками с других серверов. И в них косвенно доказывается, что автор когда-то принимал участие в создании программ, которые как бы крали аккаунты. Я самостоятельно проверил последний билд сегодняшнего проекта и вроде как не нашел ничего опасного, однако если вдруг вы захотите вписаться в эту движуху, будьте крайне осторожны. Обязательно гляньте прошлое видео, где рассказывал о проблеме нового кейса и как он может негативно сказаться на будущем GO, и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся.